Привет, любители Немиркин психологии! Вы всегда чувствуете себя несчастным, но не знаете почему. Доказано, что счастье – это скорее субъективная, чем объективная тема. Как гласит известная поговорка, счастье – это направление, а не место. Поэтому для каждого дорога своя. Наука не располагает надежной формулой достижения счастья. Но что интересно, наука играет огромную роль в исследованиях, посвященных тому, что делает вас несчастными. Причины несчастья часто взаимны и легко различимы. Это тонкие нарушители спокойствия, которые подкрадываются к вам незаметно. И вскоре вы оказываетесь в водах несчастья. Не нужно быть гением, чтобы понять, что усталость, стресс и одиночество являются основными причинами. Распознать их – половина успеха. Существует множество других тонких причин, которые могут медленно заставить вас чувствовать себя несчастным, и вы можете даже не осознавать, что это влияет на вас, пока не станет слишком поздно. Пожалуйста, помните, что это видео не предназначено для диагностики какого-либо психического заболевания, связанного с чувством грусти. Если вы испытываете постоянное несчастье, грусть или приступы подавленности, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. С учетом сказанного, вот 8 малозаметных вещей, которые постепенно делают вас несчастным. Первое – социальные сети. Facebook, Instagram. Вы часто прокручиваете социальные сети часами напролет? Если да, то это может быть причиной вашего несчастья. Исследование, проведенное психологом Итаном Кроссом в Мичиганском университете, выявило прямую зависимость между временем, проведенным в социальных сетях, и чувством неудовлетворенности, одиночества и изоляции. Другие исследования обвиняют сайты социальных сетей в том, что сравнение и отчаяние, эффект зависти, вызывают ревность и подозрительность в отношениях. О, Боже! Социальные сети повсюду и наполнены сообщениями о том, как мы должны выглядеть, чувствовать, думать и вести себя. Рассмотрение возможности цифрового детекса, чтобы противостоять и сосредоточиться на собственном психическом благополучии, может быть полезным для уменьшения негативной стороны этого. Во-вторых, чрезмерный анализ ситуаций. Вы целую вечность беспокоитесь о том, правильное ли решение вы приняли. Исследователи связывают сомнения в правильности решений со стрессом и несчастьем. В 2011 году доктор Джойс Эрлингер и ее команда из Университета штата Флорида выделили два типа людей, принимающих решения. Максимизаторы – люди, которые зацикливаются на больших и малых решениях, а затем переживают по поводу своего выбора. И удовлетворители – те, кто, как правило, принимает решения и живет с ним. Люди, которые постоянно чрезмерно анализируют ситуации, со временем переживают приступы несчастья. Номер три – слишком большой выбор. Не правда ли, всегда приятно иметь выбор? Но, как говорят в жизни, слишком много чего бы то ни было никогда не бывает хорошо. Так и в случае с выбором. В 2010 году факультет психологии Стэнфордского университета провел исследование, в котором выяснилось, что слишком большой выбор делает нас несчастными. Ученые из университета изучили культурные представления, связанные с выбором, и обнаружили, что в разных культурах свобода и выбор менее важны или означают нечто иное. Некоторые люди считают, что за слишком большим разнообразием может последовать неуверенность и сожаление о том, правильное ли решение они приняли. Номер четыре. Говорите себе плохо в своей голове. Являетесь ли вы профессионалом в самобичевании? Ведете ли вы долгие споры в своей голове? У большинства людей есть своя форма саморазговора, которая помогает им ориентироваться и ежедневно предлагать позитивные аффирмации. Но что происходит, когда вы сталкиваетесь с негативным самообманом? Это может постепенно повлиять на ваше самочувствие и привести к несчастью. Причина такого жесткого негативного отношения к себе кроется в том, что в детстве детей учат, что быть строгим к себе – это мотивация и лучший способ заставить себя быть дисциплинированным и доводить дела до конца. Но важно уделять время тому, чтобы быть добрым к себе и не возлагать на себя столь высоких ожиданий. Научившись быть реалистом, вы сможете сформировать более позитивное чувство собственного достоинства и счастья. Номер пять – быть материалистом. Поговорка гласит, что за деньги счастья не купишь. И, по-видимому, исследования подтверждают это. На самом деле, некоторые исследования показали, что очень богатые люди чаще страдают от депрессии. В исследованиях также говорится, что согласно другим исследованиям, стремление к богатству и материальным благам связано с потребностью скрыть свое внутреннее недовольство. Постоянная погоня за богатством оставляет человека опустошенным и неудовлетворенным. Номер 6. Плохие отношения с братьями и сестрами. Является ли ссоры единственной формой общения между вами и вашими братьями и сестрами? Вам трудно найти с ними общий язык и поддерживать хорошие отношения. Исследование, проведенное в 2007 году в журнале American Journal of Psychiatry, показало, что мужчины, у которых в детстве были очень плохие отношения с братьями и сестрами, подвержены значительно большему риску развития депрессии во взрослом возрасте по сравнению с теми, кто лучше ладит со своими братьями и сестрами. Кроме того, в 2012 году психологи из университета Миссури пришли к выводу, что подростки, которые ссорятся из-за двух тем, в частности, личных конфликтов и вопросов справедливости, больше подвержены риску возникновения депрессивных симптомов, низкой самооценки и тревожности. Исследователи считают, что хорошие отношения между братьями и сестрами в детстве могут помочь детям социализироваться и общаться со сверстниками в процессе их развития. Так что отсутствие хороших отношений с братьями и сестрами также может быть причиной вашего несчастья. Номер 7. Блуждающий ум. Являетесь ли вы заядлым мечтателем? Можете ли вы сосчитать, сколько романов вы написали в своей голове на сегодняшний день? Мечтать в течение дня – это совершенно нормально, но исследование, проведенное в 2010 году учеными Гарварда, определило блуждание ума как одну из основных причин несчастья. Согласно исследованию, только 4,6% несчастья людей можно отнести на счет того, чем они занимаются. Но 10,8% несчастья было вызвано тем, о чем они думали в тот момент. И люди постоянно сообщали, что они были наиболее счастливы, когда их мысли были заняты тем, чем они занимались. Полученные результаты подтверждают старую философию о том, что жизнь здесь и сейчас приводит к большему счастью. Если вы чувствуете, что ваш блуждающий ум способствует ощущению несчастья, то сейчас самое время заняться упражнениями на внимательность. Так вы сможете попрактиковаться в работе над тем, чтобы быть в настоящем. И номер восемь – негативная рабочая обстановка. Чувствуете себя перегруженным на работе. Исследователи с кафедры клинической медицины Университета РС обнаружили связь между депрессией на рабочем месте и нашим окружением. Они пришли к выводу, что рабочее окружение и ощущение несправедливого отношения со стороны руководства могут наиболее сильно изменить настроение сотрудника. Кроме того, исследователи обнаружили, что ощущение несправедливого обращения приводит к повышению уровня гормона стресса кортизола. В целом, похоже, что несчастье и депрессия вызваны поведением руководства и рабочей средой, а не рабочей нагрузкой. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых вещах, которые могут быть первопричиной вашего несчастья. Применимо ли к вам что-нибудь из перечисленного? Что еще, по вашему мнению, делает вас несчастным? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, а также поделиться им с другими людьми, плывущими по мутным водам несчастья. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!